А? А? Пойдемте, пройдемте, все Нет, я не пойду. А, боитесь вы? Нет, совесть не позволяет. На чужой участок заходить. Ну, пойдемте, я ну, обещаю оп? вам помочь в этом. Если Почему вы болит, возьмете на себя ответственность и возьмете новый участок. И откройте новый приют. Пошла наливать. Это самовольство называется. Само просто. У меня даже бровь не моргнет, чтобы взять и зайти без разрешения. Не знаю, если бы у меня с участка есть, собак забирали вот, без есть, разрешения, вот, так, я бы тоже не доверил. Так. Я вам уже сказал, да, дал слово. Я вам помогу забрать этих собак в ваших условиях, да, всех, каждую. если у вас будут условия лучше. Вы приходите, на, как говорится, на все готовенько и пытаетесь у них... Как это все ну как Мы готовенько? Мы пытаемся у них приют забрать. Вот сейчас у вот... Хотим это ну вот же человек говорит, я говорит, готов забрать. А ну, надо, я хочу его забрать. Надо было это сразу письменно, документально оформить. Причем так вылечили, что ни один документ не предоставили. и даже сказали я... обратитесь в администрацию пускай вам выделят новый участок откройте новый приют вас много человек девчонки вы меня услышали да. это Нет. их точка зрения, их точка Нет, зрения давайте да. ваши да. запишем И... ко мне какие претензии я не даю повод понимаете нужно искать решение идти вперед как как, он, как, как ему же еще защищаться это хорошо матами крыть или что или вот как? ситуация меня приглашать я журналист хорошо. я засниму все наташа покинь пожалуйста территорию не надо кормить собак. Вообще никуда ходить не надо. Выйди, пожалуйста, на территорию. Выйди, за... Выйди, пожалуйста, за территорию. Вот сейчас будь любезным, покинь территорию. Не надо никому ничего давать. Покинь, пожалуйста, территорию. Я, я сказала, собирали, да, я граждан. согласна взять привет. Я им сказала, я согласна. Почему они мне не хотят привет передавать? Вы хотите забрать себе? Ну как себе? Я бы забрала бы. Девчонки, а что вам мешает взять, объединиться и. Так я, мы же предлагали. Я не договорил. Взять, объединиться и взять свой участок. И содержать самим своих собак. Потому что мы все переживаем, что здесь Мама, будет, а например, новый Я, например, у меня нету своих собак. Если вы так сделаете, я вам помогу не тех собак, которые вы считаете в критическом состоянии, здесь находятся, к себе, я, например, я обещаю вам помочь в этом, Чего если вы молиться, возьмете на себя ответственность и возьмете новый участок. И откройте новый приют. А вот так получается, вся ответственность на них, а вы приходите, делаете какая что хотите. Них ответственность? Сука, не какая у Все проверки к ним приезжают. Они не несут никакой вот, скажите, знаете, пожалуйста, что мы делаем, что хотим? То, что зимой здесь... Вот только что, вы не видели, женщина прошла без разрешения. Вот прошла, воду налить. Мне разрешили пройти, меня пригласили. А ее никто не приглашал, она зашла тем же путем, что я вышел. Она пошла наливать. Ну Пошла наливать, это самовольство называется, самоуправство. У, такой график, что... у меня, у меня Говорите даже, часов, у меня даже ну, бровь ну, не моргнет, чтобы взять и зайти без разрешения. Почему она одна осталась? Потому что она никому ничего не доверяла. Не знаю, если бы у меня с участка я, собак забирали вот, без если, разрешения, вот, я бы тоже не доверил. Так она же мне сейчас, они же мне с Максом предлагали вот, взять приют. Я сказала, да. Я разрешения. согласна взять приют, я им сказала, я согласна. Я им отправила документы, отправила не копии, а просто как данные, документы отправила. В итоге что? Все, тишина. Почему они мне не хотят приют передавать? Вы хотите забрать себе? Ну как себе? Я бы забрала бы. А почему к администрации не обратитесь? Чтобы вам выделили новый участок. Зачем вам именно этот придет? Я... Потому что я привыкла к этим собакам. Я же объясняю, что я два года к этим собакам езжу. Я не могу взять ну, так... вот эту. Я возьму тебя, а тебя я не возьму. Потому что ты не такая. Нет, Нет Ты не сошла подождите. с мордочкой. Собаки, они живые. Их нельзя просто так делить. Так вот, в том Они ты взяли ты на себя ответственность. Если вы э, считаете, что они плохо содержатся, и вы хотите их забрать себе, во-первых, вам нужно место, куда забирать какие ну, Так ясное дело. Вам нужен участок, вам нужен новый приют. И потом, я вам уже сказал, дал слово, я вам помогу забрать этих собак в ваших да. условиях, да, всех, каждую, если у вас будет условия лучше. Я вам в этом помогу. Почему вы вот это не делаете? Вы приходите, на, как говорится, на все готовенько и пытаетесь у них... Как это все готовенькое? Ну как готовить? Мы что, пытаемся у них приют забрать? Вот сейчас мы у них вот... хотим это... Прижать. Ну вот же человек говорит, я говорит, готов забрать. Она не забрать, она, она раз... сама хотела она полномочия такая... передать. Вообще-то это их была инициатива. Давайте вы, мы вам передадим. Уже этот разговор сколько у нее шел? От кого, кому полномочия? Ангелина. От Ангелины. Ангелина. Ангелина. Она же ей позвонила и сказала забирать. Мисс, Макс, Лю... Мисс, Она звонила. не бегала за ней, не говорила. Ну, было... Я надо... хочу его забрать. Надо было это сразу письменно, документально оформить. И потом они, договор. Когда хотели передать приют, а Алена Амодцева не приехала. Надо было сразу договориться, создать. Либо же устроиться писать. к ним на работу, там, замом, должностные инструкции, обязанности, все прописать. А у вас, получается, все на словах. Нет, я просто, я говорю, я не могу, конечно, я не в состоянии собаку содержать. Надо, чтобы человек был юридически этим все... Вот умом как говорится я насчет этого я не могу я да я могу приехать помочь на камер убрать отвести в клинику привести там что-то сделать надо откуда то что-то забрать это я могу сделать ну по мере возможности правильно ну, по мере ну, возможности. она же у нее возможность была каждый день. Ладно, это не в этом дело. Вот вы сейчас говорите, мы собаку украли. Кого мы украли? Нет, не вы. Я говорю, в общем. В общем. Вот они говорят, есть что случай, мы вывозим собак. Есть случаи изъятия собак без разрешения. Но без уведомления. Без предоставления украла. документов. То есть забрали. ее вещи как хотят. Ее, ее везут туда хотят. И при этом не уведомляют. То есть они через неделю, через две только узнают, что у них собака исчезла. Да, например, это разве правильно? Потому что им говорили, это самое, что собаке плохо. Они эту собаку угробили. И говорили. Я вот разговаривал, когда неделю назад здесь была проверка, я же присутствовал. Ветеринарная клиника присутствовала. Две женщины были, которые написали заявление, что тут жестокое обращение с животными. Мы всех собак обошли. Я сам всех видел. Так, потому что, И ветеринары мы, потому в итоге, что мы их лечим. Ветеринары? Нет. А зачем они пишут, что жестокое обращение с животными? Ветеринары сказали, никаких жестоких случаев нет. физических нет. Правильно, все упитанные, что... все вода есть, все нормально, все а. отлично. Вот, и а теперь неделю мы не приходим, и а чего тут? Мы неделю не кормим, и а кормят они. И ситуация, видите, вот и туда, даже, у вот даже есть сегодня видео, где. У вас цель какая? Проникнуть на участок или помочь собакам? Помочь, помочь собакам. собакам! Тогда подождите две недели, если, как вы говорите, тут все придет в, в, в, в неугодье, через две долг. недели вызовите новую проверку и все это зафиксируете. И тогда у вас будут конкретные факты. А так получается, там все плохо, но мы уже всех вылечили. Понимаете? <свят> ну как так? Причем так вылечили, что ни один документ не предоставили, и даже им не сказали. Ну я думаю, вы меня-то не сняли, мне, а? потому что нельзя сейчас это самый... Почему? <свят> <свят> ну, не надо. Я так понял, человеческим языком у вас не получается договориться. А, проверками вы их тоже задолбали, проверки ничего не выявляли. Че, что делать в такой ситуации? Я вижу выход один. Раз они вот все ограничили, они, в принципе, имеют полное право. Но Я считаю, это ну, несправедливый график. Сейчас я поговорю, по попробую это. Убедите их пересмотреть график. Люди приезжают после работы. Но ввиду того, что у вас конфликты, я думаю, вряд ли они пересмотрят. Но я все равно сделаю попытку постараюсь пообщаться. Как... Сегодня женщина приехала с ребенком, в итоге, пустили ее тоже. Нет, в чем я вижу выход из ситуации? Я считаю, что вам нужно просто взять а, это. Не просто, я говорю, на ней вопрос, я не могу уже, Все. Обратитесь в администрацию, пускай вам выделят новый участок. Я просто, я не могу, я откройте, говорю, я Откройте, я откройте новый приют, у вас много человек. Они, понимаете, они не отдадут собак. Они не отдадут. Они не отдадут собак. Отдадут вот таких вот. Вот, вот, этот, вот эту собаку возьмешь. Я сама дедомовская. Вот не отдадут, вот. зафиксируем. Вот Антон, я, Антон, сам, знаете, я, я сам приеду. Если у вас будут условия лучше, я сам приеду и буду просить и фиксировать это все. И показывать на весь мир. Что смотрите, есть намного лучше условия. Там намного больше народу. То есть забота, условия, все намного лучше. А они не отдают. Я это все зафиксирую и покажу. Я не могу вот это вот тоже как отмечать собак. Я Если я привезла, например, еду, я стараюсь там кости, если, например, я все в одну миску, я все в, в один казан я все это ложу. Потому что я не могу вот этот ага, этот, ага, эта собака мне больше нравится, я это лучше собака дам. Нет у меня такого. Если я даю, так я всем одинаково даю. Чтобы всем одинаково досталось и кому-то вкусняшки так нет. Всем вкусняшек. Если вкусняшки то всем вкусняшек. Девчонки, вот. вы меня услышали? Да. Делайте Если приют, вы Я сейчас по поводу графика с ними поговорю. Это я, это считаю, я... я считаю, я несправедливый график. Несправедливый график. Тоже Второе. Если вы возьмете свой участок через администрацию, сделайте намного лучше условия, и у вас там будет намного больше народу, и вы там все будете а дружно, то есть условия идут? будут где? лучше... Кто нам даст? Это, а они же нашли... Приют. Не НКО, некоммерческая организация общественная. Поговорить с администрацией, чтобы вам все выделили, чтобы вы на себя, взяли, на себя взяли ответственность. Да, они и потом... вот когда у вас будут лучшие условия, я сам приеду и по, это, буду фиксировать, что они вам собак не дают, не передают лучшие условия. Я тоже за собак, я за справедливость. У меня, не, у меня нет с ними никаких ведь, ни дружеских, никаких приятельских отношений. Нет, просто мы видео смотрели. Это, конечно, было очень было противно смотреть, когда сидят они, ха-ха-ха, волонтеры такие, ши, я же волонтеры, мы такие-то сикие. Это их точка зрения. Ну, их точка нет, дрянь, Давайте ваши да. запишем. И мы слышали, как мы все вместе там троем смеялись. Это мы получается, мы все над нами на... смеялись. Нет, да. мы смеялись над тем, как они друг друга перебивали, я их постоянно поправлял. И не мимо камеры смотрели. Я их просил в камеру смотреть. Ну не умеют они еще работать на камерах, как говорится. Вот я их поправлял, как журналист. Вот на этом мы сменили. Ну да, просто мы все заведенные, как бы видели А нельзя заводиться? Угла. Нельзя. Да, да, да. Завелись, вот как это, с полицейскими. Меня бьют, я выхожу, говорю, благодарствую. У меня, меня в камеру захожу, мне говорят, ты что, ку, -ку что ли? Я говорю, все нормально. Я говорю, перед творцом пристану, он, он спросит с них, вы что сделали? А мы били Булгакова. А, да, я тоже доказал. Да а ответ Булгаков что сделал? А Булгаков ничего не сделал, не он делал. сказал благодарству. Да. Ко мне какие претензии? Я не даю повод, понимаете? А тут, получается, я не повод дают, и вы повод даете. Друг на друга, уже на личности закусываетесь. И нельзя этого, для этого допускать. Нужно искать решение. Идти вперед. Колицу вызовут, она сказала. Она меня сняла, все. И вот это тоже. Зачем? Это вы показали? Я показываю. А зачем? Когда у тебя вот так камера, вся семья бегает. Ты ее только куза. Да? да. Фиксируйте, я ничего не нарушаю Ну неужели на нее нету такой правды? Ну вот зачем вот такой вот там показывать хозяин? Нет, Сама нет. зашла без разрешения и показывает вот такой Конечно он будет снимать Ладно, хорошо Как, вот вот, как, как ему еще защищаться? Это хорошо, Матами согласна. Крыть или согласна Вот как? ситуация, вот смотрите Как зовут Лора Лора? Лора Сейчас вот. погулять? Да. Погулять вот дайте ей Она стоит, она ну, думает, Я пойду может, по поводу графика поговорю, по поводу Лора. Хорошо? Вы к нам подойдете? Да 10 минут. Ребенок у них работает. Во время самоизоляции, интеграции. Вот сказали люди, нам, что нельзя. Да, Ребенок несовершеннолетний. Еще и не ее, а опекаемый. Да. Опекаемые дети. Работают же жена. Еще органы опеки можно. Нет, Я тоже ну? могу встречку не турецкую, Докопаться до всего чего угодно можно. Понимаете? Я тоже могу встречку не Да решайте а этот вопрос. Я да. же могу же правильно на нее встречу написать? Да вы можете, но вы им просто проблемы создадите. Они, говорят, устали от этих писанины. Правильно, вы, вы. Более 10 проверок приезжали. И ни одна проверка ничего не выявила. Все в порядке. Я сам потому присутствовал мы, на прошлой проверке. Потому что мы этот порядок имеем. Потому что мы привели это порядок. Я И же жизнь. вам говорю, если вы хотите доказать, что они это, без вас они не справятся, подождите две недели. Докажите, что они, вот через две недели еще одну проверку закажите. Если проверка выявит, что есть критические собаки, вот тогда у вас будет реальные доказательства. А? Почему? График. С 11 до 3. Ну, так нам видите, написано, Суббота. что нельзя фотографировать. Меня приглашать. Я журналист, Хорошо. я засниму все. Хорошо. И, и, и там вот писали в этом, э, помоги, да, в группе, почем заказ, э, заказуха, там, сколько тебе заплатили. Ни, ни копейки не заплатили. По мне, по, вот, видно, что я что-то как-то богато выгляжу и чую. У меня машина есть. Я вообще сюда на велосипеде хотел то заприедут. Вы им снимаете, зовите других журналистов, давайте все вместе этот вопрос поднимем. Ну, тоже нах... Они у меня штраф, короче, я тоже им за ответную сейчас, я в опеку напишу. Просто скажите что ветеринарный надзор ни одного предписания не выписал? Да. Они, по идее, должны были написать Также я писала мэру, мэр мне ответил, что проверки были направлены, вот я буквально читала час назад, что проверки были направлены э, в ходе проверки, это территория, которая не является территорией приюта, э, сказали, что вопрос так ответ мне был, если не ошибаюсь, примерно 14 мая. А с юристом как можно пообщаться? С Альфиёй, с нашим? С я листами? тоже немного юрист, вынужден стал. Поэтому я знаю, как это все устроено, как все эти отписки устроены. По, а, по идее, тут... смотрите, подождите. Ветеринарный надзор, вы пожаловались, приложили доказательства. Должна была проверка, проверить конкретно вот эти вольеры, где эти все пары зафиксировали. Вы вынесли предписание. По результатам проверки какое-то предписание вы это вынесено, ответ какой-то предоставлен. с того, ни с он же заранее. Да, это да. тебе дали до такого-то числа, он если это мы же. сами один раз ответ на отзор от ветнодзора так все убирали по зиме прошлом Так году. вот, тоже вот недавно, ой, надо убраться, вызвали таджиков, а, вот к нам скоро, это, вот это, через это неделю к нам придет ветнодзор. На ну, смотрите, вот это лапа собаки. Это одной собаки. Вот это лапа другой собаки. Это сожгли ей химией. Ну, это которую изъядут. Да? Акела, да. что ли? Да, да. Акела. Да. казалось, у нее а нет никакого Акела и а а. а а Кира. А ни Кири один раз... Кире один раз сделали химию. Тем самым э -э нам повезло то, что у нее не так пошло. Вот по этому поводу мы в прошлый раз общались с двумя женщинами. Вы были, да? Нет. нет. Я их спрашиваю, вы когда забирали Акелу, вы вообще за это уведомили? Говорит, нет, они в это... у нас черный список мы, мы звонили, мы звонили. Лично моя мама звонила, я звонила. они не мачу. взяли трубку. Хотела сказать, что мы повезем... СМС отправить. Записку, они не читают. Записку а, в, в, в это это воротах оставить. Я когда Акелу возила, возили. Девчонки, элементарно записку в воротах оставить. А так это выглядит как кража. Зачем вы повод даете? В клинику, когда повезли Акела, я позвонила Максу. Он трубку не взял. Когда он приехал, я ему сказала, говорю, Макс, Акела свозили в другую клинику. Мы сказали то, что, говорю, у него нету никакой садков. Что делают, когда не могут до человека дозвониться? Отправляют смс. Документы есть на Акела? Отправляют голосовую почту. Я хочу сходить, посмотреть, что там с забором. С забором все по... очень плохо. Я так понял... Там нет забора. Можно Если бы были такие Москве, наглые, да? мы бы... Ну пойдемте, Кусенька, пройдемся. Кто еще нет? со мной пойдет? Получается, я так понял, не только через бревно, но и вот здесь, да? Проходят. Вот я отсюда прошла, вот отсюда я прошла. Так это же чужой участок, ты же не их. Это не их. А сюда вы тоже ходите? Куда и вот. А почему? Там потому, что наши собаки. Ну тут напрямую, а тут топежи, то, то, то же, то, как к топе проходит. Пусть mm -hmm. может пройти спокойно. Mm -hmm. Пойдемте, пройдемте себе попробуем. Нет, я не пойду. А, боитесь вы? Нет, совести не позволяй. На чужой участок заходи. Вот, идите вот, дальше. Сейчас, секунду, я засниму вот этот проход. еще один проезд Если человек себя ведет культурно и в принципе ничего Но плохого не сказал. Например, я же себя Смысл мне его светить. А вот если он мне хамит, грубит, я это показываю, чтобы обезопасить себя. Я же могу написать в ответ, что она ребенка принуждает в работе. Ну зачем? На деле, на... Зачем на личности переходить? Почему? Она меня заставила. У меня нету, тоже, у меня нету денег. Я вот, меня сейчас, я, откуда брать денег на штраф? У меня нету. Что, она решила уезжать? Не не знаю. Я считаю, это неправильно переходить на личности. И тем более на детей. Дети даже при чем? Дети не при чем. Она, она приезжает ребенка. Ну, с, ней, с ней разбирайтесь. С Максимом разбирайтесь. Зачем тебе это? на детей приходить? Это неправильно. А, а если тут бабушка, это, бабушка с приходили бы помогать, пенсионный фонд бы написали, пенсионера заставляет работать? Зачем это? Телефон мой у вас есть? Нет. Запомните, простой, 667744. Хорошо, будем иметь в теперь. Если что, будем приезжать, будем вас забирать. Забирать, Я только, то, мы только что, мы что -то сходили, там два выхода есть, там не то, что собаку, тут будку можно утащить, никто не заметить. Здесь можно пройти, под забором можно, Зачем нам собак со всех сторон, как? -то. Мы что, эту собаку воруем и. Я и не знаю, не ко мне Идем, вопросы. продаем на мясо или купим. Вы понимаете, в чем главная суть? В том, что они взяли на себя ответственность. И Ответ... с ними, с ними нужно согласовывать. Вы вот видели, какая ответственность? Видели? Я все понимаю, ну вот возьмем, я тебе говорю, вот соседний участок, вот вы там заглянули, о, трубы не так лежат. Нарушение там сампинов, все нет, такое. Зашли и сами я начинаете Я понимаю. Нет, я понимаю, если мы... Трубы тут... же надо переложить. Подождите, если бы мы тут не работали бы, я бы тоже сюда бы... Например, я удала лаповцев я не знаю. А зайду. вы там не работаете, я так понимаю. У вас договорных же отношений Ну нет? как, ну я работала, когда раньше, когда... Трудились. В контактах пишут, ой, а наша Аленушка, вообще, вот такой человек такой, ой, Аленушка, Аленушка. А в итоге, о, а, Аленушка-то. А почему? Показывается, что произошло? Оказывается, встал, это не Аленушка, а Стол, а вообще не знаю, кто. Что произошло? Почему этих людей? А знаете пускают? почему? А потому что им стали говорить прямо в глаза. Просто просьба, можно будет как-то не снимать одного человека, и голос немножко переделать? Чтобы было не слышно что это. Кого? Девушка. Серега? Да. Добро. Откуда у вас столько страхов? Вы посмотрите на меня. Вы на улице, вы не в общественном месте. Здесь ни школы, ничего рядом нет. Вы думаете, мне вот это что ли дает? Свободу воль. Я и без этого снимал. Спокойно, и... Вы представьтесь, пожалуйста. Зверянов Максим Геннадьевич. Доставьте, а пожалуйста, документы. Будьте так любезны. Вопрос можно задать? Да, конечно. А что происходит вообще? Сам понять, могу жаловаться, что люди пришли собаку, покажите, они не пускают звонки. Телефон, знаю, мы почему... не можем а... понять, в чем проблема. Если хотите, могу пояснить. Подскажите, пожалуйста, если вы более вкусе. Я так понял, здесь конфликт в чем? Вот Ангелина, она собственник, да? Она арендует у, у администрации. Да, да, я знаю. Вот, все на, вся ответственность на ней. Mm -hmm. Она где-то год назад сюда заехала, mm -hmm. участок абсолютно непригодный, был. Сейчас участок по сравнению с тем, что было вообще в идеальном состоянии. Волонтеры сначала помогали, приходили, делали то, что считали нужным а потом руководство это все надоело. И более 30 собак было увезено отсюда, потому что волонтеры считали, что они ну, не в состоянии. Они их увозили, а, это, а документы никакие не предоставляли. И ни записки, ни смски, то есть они это мотивируют, что они находятся в конфликте с хозяевами, и их, это, хозяева у них везде в, это, в черном списке. И они никак не могут договориться. При этом волонтеры хотят попадать постоянно на участки, и говорят, что там есть опарыши в этих, ну, в общем, ненадлежащие условия, животных пытают якобы. Я сам присутствовал неделю назад, здесь была проверка, была дознавать. Приезжали, есть видео, я уже разместил, на канале Сургутнадзор, можете посмотреть. Вот, там я разъясняю, что вообще происходит. И в общем, в в конце было конкретное заявление о жестоком обращении с животными. И ветеринары в конце сказали, нет, жестоких случаев нет, все нормально. А если это решение? Все упитанные, есть аудио. То есть они это озвучили, они подписали бумагу, был составлен акт. То есть они сказали, все нормально. То есть у них уже было более 10 проверок, и все проверки закончились ничем. Все в порядке, все отлично. Но при этом волонтеры себе позволяют проникать на участок. Вот там дыра в, это, в чужом участке. То есть вот этот участок прилегающий, он не им принадлежит. Некоторые люди проникают через, вон там одна дыра, вон там еще одна. И они проникают, забирают собак. Кто-то даже, есть предположение, что подбрасывают трупы. То есть идет всяческая дискредитация этого приюта. Они как-то ночью вообще приехали тоже. При этом, подожди, подожди, давай я в это, не за это, ну как, со стороны. При этом руководство предлагает, давайте оформим договорные отношения, волонтерский договор. Как-то оформим это документально. Кто что обязан, кто имеет право на что. То есть давайте это оформим ну, правильно, юридически. Волонтеры не хотят, ответственность на себя брать не хотят. Я им говорю, возьмите это, это, свой участок. Они даже им предлагали участок, у них там другой есть. Возьмите свой участок, и я сам лично буду требовать, чтобы вам передали собак в новый приют, если у вас будут условия получше. Они не хотят, не хотят брать на себя ответственность. Приходим, делаем, что хотим, не спрашивая хозяев. А вся ответственность на них, все проверки к ним, все претензии к ним. У вас копия решения есть на руках? Последняя проверка, то, чтобы вы Дознаватель, не помнишь, свят... у нее можете поинтересоваться, гом третьим. Да. да, Я сегодня в полную опытаюсь, Давайте сделаем так. За что под не было, вы сделайте, пожалуйста, копию вот этого решения. То, что у вас, допустим, надлежащим образом, содержится собаки. Есть решение о том, что к вам нет никаких претензий, чтобы вы в случае вот. Сейчас кто вызывал сотрудников полиции? Я вызывал. Вы а они требуют запустить. Да. А потом говорит, ну, говорит, мы не пойдем, вот мы Вот Алена Моссов что да, я говорю, буду. С... Без Смотрите, кучу. вы предоставляете копию вот этих документов. Бом-три. Бом-три где они находятся? Они должны быть у вас в руках. Там они там лежат. Мы же не будем каждый раз брать с собой и вести. У нас и так без этого, поверьте, документов оборот большой. Поэтому вы держите, пожалуйста, на руках эти документы. К вам приехали. Вы обратились, вы обосновали, разъяснили, показали. Вот на основании вот этого мы делаем то. -то. Это я уже объясняю, uh -huh. так лустрировано на пальце. Чтобы здесь не было ссор, скандалов, всего остального. И тогда мы будем знать уже, с какой стороны подходить, где вот законное решение, где незаконное. Uh -huh. А так мы приезжаем, знаете, вот, честно, вот Подскажите, нам заняться есть. В каком случае э -э а территория переданного аренду? Аренду? А аренду? аренду, она является частной? Вот смотрите, у вас есть территория. Да. У вас есть должен быть договор аренды земельного участка. Да, на основании которого вы создаете, допустим, питомник, да, что у вас здесь да, находится. Вы для чего арендовали землю? Приюты. Есть у вас документы на приют для да. животных? Документально все оформлено. Да. Вот предоставляете значит, документ о том, что вот вы арендуете эту землю. Вы э, здесь на основании этой аренды э, устроили питомник. Вы являетесь собственниками этого питомника. Вот, я прошу прощения, что вас перебью. Вы можете им объяснить, что это частная земля? Я сейчас пока вам объясню, mm -hmm. потому что, чтобы вы тоже аргументированно могли людям объяснить, чтобы в случае каких-либо конфликтных ситуаций вы могли нормально, по-чередски объяснить. Я людям, не объясняли, решили. я объяснял бесполезно. Я сам видел, как при мне земля... вот вот полчаса, подождите, взять. пожалуйста, полчаса назад женщина прошла по вот это, а, тут бревно лежит, она прошла, не спросив разрешения, ей говорит, покиньте территорию. Она отказывается, ее начинают снимать на видео, то есть фиксируют факт правонарушения, то есть проникли на чужую территорию. Ты зачем сюда идешь? Я разрешение отдала на съемку. Я на своей территории стою и хочу снимаю. Покажи это общественная организация. Где общественная организация? Ну и что? я тебе не разрешаю себя снимать. Ага, это два. А что еще? Во-вторых, часы приема я приезжала. Тут было закрыто. Да, когда ты приезжала? Часы приема? Когда ты приезжала? Здесь было закрыто А когда ты приезжала? Часа уже нету, там график выставлен. Нет у тебя часа, тебе нельзя сюда заходить. Наташа, покинь, пожалуйста, территорию. Ты не уйдешь? Мне не надо у тебя брать разрешение. Я тебе Мне не надо у тебя брать разрешение. Это частная территория, покинь, пожалуйста. Частная территория, когда за нее платят. Она в аренде. Выкупают землю. Правильно? Это частная территория. Кормят, Это земля в аренде. Сами за землю платят, сами землю покупают. Это частная территория. Это частная территория. Ну пойдем погуляем, ладно. Давай без этих. Давай. Сейчас уже подъедут и будем без этих. Да убери камеру, ну ты мужик или кто? Ты мне смешно у тебя смотри. Честное слово. По смесь, очень проблема. Камеру убери. Хорошо, я скажу на камеру. Ты сейчас идет масочный режим. А -а -а. Давай интервью. Давай. Вот маска. А без маски. Во-вторых, в клинике ты был. Принародная фотография mm -hmm. есть, без маски. дети работают в принципе, тоже без маски. Смотри. Mm -hmm. Все это есть в интернете. Раз а ты принципе, почему нарушаешь карантин полицию? в таком случае? Я на тебя не вызвала полицию, правильно? Вызвала. Покинь, пожалуйста, территорию. Пожалуйста, покинь территорию. Какую территорию? Приют. Ты мне заплатил? Ты тут заплатил, не заплатил? Это как бы вообще Я к этому не, это не относится. Лицо? Это частная территория, тебе здесь нельзя это находиться. Лицо? Не надо кормить собак. Ну, ладно, я дальше не пойду. Не Вообще никуда кормить. ходить это не надо. Выйди, дай, пожалуйста, на вот, Выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста, за территорию. Сейчас выйду. Вот сейчас будь любезна, вы... покинь территорию. Не надо никому ничего давать. Вот, Наталья Гудыма раздает сосиски собакам. Неизвестно с чем сосиски. Если завтра эти собаки будут все плохо чувствовать. Ирияновцы, постарайся, конечно, чтобы никто не умер, Вот, да. уже вот, да. Постарайся, чтобы никто не умер. Ну, да. Знаете, что там такое? Покинь, пожалуйста, территорию. Почему нельзя на территорию приюта входить? Скажите, Потому что скажите, у приюта есть Почему? режим работы. График Какие? вывешен на дверях и в группе ВКонтакте. В основной Не в группе под названием Повмоги, которая собирает деньги. Но Незаконно. Это же а? Это же не частная территория Это частная территория, она находится в аренде Нет, Это же муниципальная Ангелина, Она сказать? находится в аренде и является после этого частной Она в аренде Вы же в ветнадзор пишите, что тут половина наших собой. Почему нельзя к нашим домам? Потому что есть режим работы Наталья, ты же работаешь, да? У тебя есть график работы? Вот тут тоже самое вот им показали, есть график, приходите в нужное время Они специально приехали позже времени, в 3 часа И начинают устраивать скандал Вы нас не пускаете Хотя а а график 6, уже неделю висит. Скандала. Возьмите документально где-нибудь уголок какой-нибудь сделайте, чтобы вы могли провести, сказать, вот, смотрите. Они приказ а, о на назначении графика есть у вас? Вывезите. Под приказ о на назначении графика, об, просто не недопустимости проникновения на территорию. И вывезите. Да, вы да вы предоставьте им бумаги. Скажите, они, вот, Они знают, смотрите. они знают об этом. Так, но дело в том, что у что эта земля муниципальная. Вот знаете, вот я первый раз к приехал, я вот не знаю, что эта земля у вас находится в Арене. Я так уверен, что половина здесь может приходить, выходить, они не знают. Может основная часть не знает. Каждому развитие, чтобы не нервничали, конечно, не разъясняли, показывайте, доказывайте им, что вот. Идите, Дети, хотите. В жалко, жалко. Идите. Ну, я к тому и веду, Приказ, да. второй приказ. Приказы там на землю, то, что она у вас Короче, поехали, там уже люди это... А вот они вот, мимо вот уголка, вон там, за забором, и проникают, вот, и все. Мы хотим вообще начать за чтобы этим будем запретить вообще посещать. Прощайтесь к <существует> <существует> я Нет, запретить не получится. Вы можете, Вы можете, можете. У вас и график они такие же граждане, как я странируюсь. нарушение вращает, правил приюта. Правила систематически нарушение Но на правил. Три за собака пропало. Регулярно ездит на красный свет, увозит шоу, не подождите, это прописано в административном кодексе о том, что нельзя проезжать на красный сигнал А у нас в уставе прописано. у вас, подождите, вас, ваш устав понимаете, вы, ваш устав не он может, не он является законодательным актом. Вы должны ссылаться, если вы как бы хотите, чтобы это все было юридически грамотно, значит вам нужно обратиться к какому-либо юристу, который Юристов не бывает, которые все знают. То есть есть узкая специализация, допустим, те, которые занимаются именно вот такими договорными отношениями, именно по приютам, именно по животным. Проконсультируйтесь, пусть они вам найдут ссылку на статью, согласно которой административного кодекса, гражданского кодекса, согласно которой вы имеете право не пускать сюда людей или там делать часы посещения. 498, что я 490 девяностя ФЗ, о чем угласить? А об по следственному обращению с животным там написано, что я обязана вывести график и создать условия для помещения. Ну, так, распечатайте вы, Приказ На основании. Так мне постоянно приведут да. Нет, чтобы здесь висело. Вы-то можете предоставить этот федеральный закон. Ну, так вот, видите, вся беда в том, что вы просто вложитесь документами, если нет, так, вот сказать. Обложитесь документами, тогда в каждом случае, пока вы документы. Все, и вопрос будет еще. Если еще раз, когда полиция приедет, вы скажете, вот приказ, вот закон, вот основание, вот, вот правонарушение, вот люди проникли, вот видео. Все, реагируйте. По вопросам ограничений, например. Просто ситуация до того абсурдная, что вот, вот, допустим, на этот участок заглянули, трубы не так лежат. Пойдем, переложим трубы. А то, что хозяин за хозяин приезжает, вы что творите? Я вам не разрешал проходить. А у вас трубы неправильно лежат? Мы вот тут... делайте, пожалуйста, вот то, что я вас прошу. Вопросов не будет. А вот эти все продукты питания, только они подействовали? Mm -hmm. Да, помогают. Ну, а вот эти продукты питания не соответствуют вообще. Mm -hmm. Ну вот они сейчас приехали кормить. То есть вы вот сейчас их не пускаете, как бы гузи пили, да, я не знаю. Это кормить, пили, дайте, бабу, дайте, мы, не мы вообще не разрешаем кормить, у нас кормят работают. Ну хорошо, то есть вот они его принесли. То есть, опять же, они занесли, собака отравилась. Вы Но. повезли, потом вы как будете доказывать, что-то они привезли, а это ваше или наоборот, что-то да. чужое. То есть опять же вопрос к вам там. Ну, а зачем Конечно, это все это ответственность на них. Если вы люди под свою ответственность прожили, пошли продук? кормить. Сейчас, а можно какой-то компромисс найти, -то? то есть по согласованию вы говорите, вот у вас здесь написано об этом. Вот нашли Но компромисс, в прошлый раз у приезжал, вывезли вот, график. был, да, стоял, тут говорит, решили вывести график. график. сделать, сделают, график не нравится. Приехали специально не позже, в 15-17, на 17 минут позже времени. И специально здесь находятся, говорят, пустите нас и все. Получается, они нас отвлекают, вас отвлекают. Мы как бы тоже, мы уже Вообще, как бы я не должен этим заниматься, я вам просто объясняю. Вот я вам тоже самое объяснял, что я, допустим, работаю в дневное время, я не могу явиться куда-либо, что-либо сделать. Поэтому я вам и говорю, что если у вас как бы. Да вы договоритесь, вы просто договоритесь, и сделайте часы приема попозже. Не с 11, допустим, а сделайте вот до 5-6. Мы тоже работаем. До 5 часов уже работаем. Но я не могу их контролировать в любое время, понимаете? С 12 лет. Вот сейчас время сколько? Я выходил. Подскажите. Можно я скажу? 12.0. Вы находитесь на рабочем месте. Так мы сейчас собаку должны кормить. Ну, как если вы должны кормить собак, просто за, за полчаса до начала кормежки собак просто выпроводите. еще. Ну, вот, это же все решаем. Можно так, я скажу? Можно мы решить. приехали, собак. Мы приехали собак кормить. Я купила сегодня собакам лапки. Думаю, приду, раздам собакам лапки. Думаю, попою, у кого воды нету. Воды налью. Слушайте, вы знаете, собак. я вам скажу не как сотрудник, как человек, просто скажу. Вот знаете, в моей жизни, вот сколько людей убивают, режут и все остальное. Вы не можете, договориться, просто посетить собак. Вы просто люди все. Но найдите вы что-то общее. Знаете, народ, нравится, народ, знаете, давайте подведем могу... итоги. Это долго может продолжаться. Правильно. Дня три, как правильно. мы В чем ваше решение? Наше решение, чтобы нам сделать. Так стоп, ну, стоп, стоп. Тихо, тихо. Вот, сделать нормальный мы график, правильно? правильно? Да, почему вы... нет? Подождите. Сделать нормальный график, правильно? Так мы не говорим, сделай нормальный график. Второе. Это единственное требование? Нет, только тогда, если они хотят, чтобы волонтеры помогали, сделайте договора. Вот, с вами. Официальные договора на каждого человека. Можно вас на секунду? Сделайте новый график, чтобы он был удобен для всех, потому что люди работают. И вот с 11 до вот 3. Вот вот вот Пусть а работает. Потому что люди работают, я вам объясняю. Им нужно для того, чтобы критично прийти с работы, хотя бы переодеться, перекусить и прийти сюда. Они, а просто, сюда? они просто как люди, не работающие, возможно, и работают, но работают на дому. То есть работа такая, которую можно оставить. Они этого не понимают. Народ, вы просто предложите свой вариант графика. Они не его не рассмотрят. Можете его. Составьте, со со составьте на бумаге. На вот они составьте. упираются на пример приюта «Дай лапу». Хорошо. Да подождите, возьмете, давайте подождите. по делу. На Да по делу давай. Приют «Дай лапу» работает. У них слаженная команда, которые работают внутри. Кормят собак, обеспечивают и все. А люди приезжающие, приезжают по графику чисто прогуляться, где-то что-то там сосиску подкинуть и все. Я согласна. Но у них же нет этой волонтерской команды, которая кормит, убирает и все подряд. Они вот четвером или сколько там своей семьей ходят, что-то делают, создают видимо, вот два человека колотят бутку. Так Я это потом... вообще, это нет вообще волонтеры. Не, не Это вообще не сами по себе. Да. Поэтому... Вы также сами поселились. Так вот, поэтому мы и просим, давайте нас пускать, чтобы мы ваша команда были, мы волонтеры, мы точно так же будем ухаживать за собаками, будем делать все подряд. Вполне рациональное предложение. нам ничего не надо. Вот сейчас я говорю, вот у нас находится на сьюте три маленьких целью? щенка. Я кормлю их два раза в день. Я приезжаю сейчас два раза другое, в день, когда да? мне удобно. Я тоже работаю. У меня по сути, по а сменный не... график. Я не могу приезжать в это дуле. время, которое они укажут. Так, давайте не будем спорить. Решайте вопрос по графику и по договорам. И во вторник встречаемся в 6 часов вечера. Здесь? Да. И приказ вывести. А, ну, а можно я теперь этого? я пойду кормить щенят? Мне не даст. Все, мамой можно. Спасибо. Вторник, 18.00. Благодарствую.